Всем привет! С вами Лохав. Это мое первое видео, оно меньше пяти минут. Это ловушка, я сам придумал. Вот смотрите, выйдет такой крутой на севере, там все раскаченный такой. Вот. О, железо! Ну все, сейчас мне будет много бедер. и еще много чего. Но этот парень подозревает, что он даже не попадет в нашу ловушку, хотя так оно есть, а может и нет. Класс! Придя, будут шоки. Сейчас мы накопаем много жилья, жилых yes, sure. и будут жить в раю. О, золото! Ух ты! Еще золото! Алмазы! а ты кажется что странным да ладно кого обманул эй нет эй эй вот и все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментарии вступайте в группу вконтакте и всем спасибо всем пока